Вы знаете, вот для тех, кто для тех, кто сомневается в том, что нужна ли семья, я приведу простой пример. Простой пример. Сейчас многие автомобилисты стали, в том числе женщины, и вот есть, и даже в машине, на, у которой коробка автомат, все равно есть ступени, ступени скоростные. Первая, вторая, третья ступенька и так далее. Так вот, представьте, что на первой передаче, первой ступень передачи машина только разгоняется. Много шума, много большой расход топлива, но она трогается с места. Это можно соотнести с началом жизни человека. Он разгоняется, вот он один на первой скорости, как я говорю, он начинает набирать обороты, разгоняется. И вот после 20 лет, после 20 лет, на первой скорости же не надо долго ездить. Можно недалеко уедешь, ну и, как говорится, можно и мотор загнать. Надо переключиться на вторую скорость. А вторая скорость – это пара. Это уже противоположный пол, и уже здесь новые возможности, новые ресурсы. Уже вторая скорость. На второй скорости уже ты поедешь побыстрее, меньше расход топлива, и будет более интересно. Можешь повидать гораздо больше. Мира. Но вторая скорость есть вторая, маловато. Дальше надо переключиться на третью скорость. На третью скорость. Это уже создание семьи. Создание семьи, когда они живут в одном пространстве, когда они объединяют усилия. Это уже третья скорость, это уже больше, больше возможностей. Можно дальше уехать, и быстро уехать и так далее. Четвертая скорость это уже дети. Это уже дети. Вот, вот примерно так. Но это такое, такая аналогия. Может быть, кому-то она не очень понравится. Но, друзья мои, теперь я постараюсь объяснить по-другому. Дело в том, что мы, отдельно мужчины и женщины, по сути, можем многое в этой жизни сотворить. Но мы не можем один мужчина и одна женщина не можем родить детей. А это высшее творчество. Согласитесь, это о многом говорит. То есть, почему именно мужчина и женщина в соединении рождают ребенка? Потому что в этом случае проявляются мощнейшие энергии, резонанс, синергия получается мощнейшая. Так вот, мужчина и женщина в паре, придают мощнейшую энергию, которая, с помощью которой можно творить чудеса. Посмотрите на ютубе э, «Советы семьи», и вы увидите, что может пара.